Сигнализация с выкидным ключом. Центурион. Такой вот выкидной ключик. Будете на кнопочки нажимать. Машина будет открываться, закрываться. Ключ уже лезвие под девятку сделано. Один ключ выкидной в комплекте. Второй вот такой. Все в комплекте для установки, блок, заводка, концевики, датчик удара выносной, как у полноценной сигнализации. Отличный вариант, смысл ремонтировать старую сигнализацию которая возможно не будет работать после ремонта или взять нормальную новую.